Вон! Вот этот! Сейчас! Замочим его! Я тебя Что ну, это за хрень? Все кончено. Выходи. Мистер Дэвид, там... Меня зовут Букер. Я непременно извинюсь за эту ошибку. Букер. Когда по нам перестанут стрелять. Если тебе интересно, я вон там заметила припасы. Что такое анархия, как не нож в спину нашему пророку? Соли, лови! Я, а -а -а -а -а. Я рада, что мы на одной стороне. Ты делаешь эти разрывы? Я всегда считала их дверьми. В детстве я их не только открывала, где найду. Я могла их создавать. Создавать? Я могла попасть, куда я хочу. Но меня всегда тянуло назад. Что? Я не знаю. Может, семья? Хм. Но как ты вообще это делаешь? Я пыталась во всем разобраться. У меня было много времени на чтение. Я копалась в книгах по физике. И что ты смогла узнать? Что видимый мир мало похож на то, что есть на самом деле. Товары завтрашнего дня, уже сегодня. Изабет. Получит то, что ему нужно, и сразу бросит. бросит. А чего еще можно ждать от лжеца Снова. и убийцы женщин? Одет. Пророк, кто бы ты ни был, я ухожу, и ты не сможешь мне помешать. Ах, милая, тут не ты не права. права. Лови! По открою. Открыла. На берегу, пока ты был без сознания, ты повторял одно имя. Анна. Давай не будем об этом. А, я, я прости, я зря слушала. Откуда ты родом, Давид? Нью-Йорк. Что ты там делал? Бизнес как бизнес. Не то, о чем стоит писать в резюме. Я так рада, что ты пришел за мной. Ха, думаешь, как я докатился до жизни такой? Играл. А теперь я задолжал парням, у которых денег лучше не брать. Я приехал сюда, чтобы вернуть долги. Или ты думала, я решил тебя вытащить по доброте души? А кто тебя послал? Те, кто согласился погасить мои долги в обмен на тебя. Ты и есть ложный пастырь. А ты Агнец. Давай лучше без прозвищ. Идет. Как они узнали, что ты придешь? У них есть настоящий пророк. Ха-ха. Или им помогли мои наниматели? Почему? Поди знай. в порядке? Я хочу увидеть Париж. Я хочу... все. Ну, теперь все зависит от тебя. Никто больше... Стоп. 74 градуса западной долготы. Это не Париж. Это Нью-Йорк. Откуда ты знаешь? У меня было много свободного времени, мистер Дэвид. Я отлично выучила географию. Я проигрался. И один парень, он сказал, что спишет мой долг за твое спасение. Ладно тебе, все... Всё будет нормально, посмотри на меня, поговори со мной. Помог. Значит, ты и есть тот самый ложный пастырь. Наделал ты шуму на лотерее. Ты Фицрой? Именно. Я не имею ничего против глаза народа. Но вы забрали мой дирижабль. А как раз сейчас он мне очень нужен. Неужели? Знаешь, он очень похож на дирижабль Комстока. Слушай, я не хочу драться. Драка уже началась, Дэвид. Вопрос в том... На чьей ты стороне? Комсток, бог белых людей, богатых и жестоких. Но если ты веришь в простой народ, вступай в наши ряды. Если веришь в победу добра, вступай Я в наши ряды. Я просто хочу мой корабль. Мы дадим тебе улететь. Но сперва помоги нам. Один оружейник из Пинктона снабжает нас оружием. Заберешь у него товар, получишь дирижалы. Надо найти Элизабет, пока она не сбежала. Рабочие нередко жалуются, что недовольны своим местом жизни. Но зачем же себя мучить? Корова не станет львом. Да и к чему ей это? Кому нужна ответственность, забота и тревоги? Вы работаете. Он уволен? Больше ты его не увидишь. Его забрал летучий отряд. Техас, полиция схватила Эдварда Тедди Тейлора Белого, 17 лет Его перехватила толпа гаража.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 отсюда! Хочешь знать, как мы поступаем с зайцами? Так сейчас узнаешь! Эй! Да постой Не ты уже! Путь! Отстань! Нам просто надо поговорить! Убирайся Да погоди ты минуту! Стань. Я на тебя не сержусь! Осторожно! Уйди! Двигай! Не подходи! Вот черт! Я с тобой не пойду! Не входи туда! Мне такой спутник не нужен! Конец. Нет, нет, нет! Нет! Отпусти! Поймали! Где-то должен быть другой вход. Казахские Какого? Я же предупреждал! Вайкуриа! Голову! Да! Uh -huh. За мной ходить, мистер Дэвид. Элизабет, я уже договорился. Нам вернут дирижабль. Ты сможешь нас отсюда вытащить? Да. Мне только нужно снабдить оружием целое восстание. Ах, и как это сделать? С помощью наших многочисленных друзей? С помощью оружейника из Финтона. Дело плевое. Так что, по рукам? <сосы> Ты обманщик, мистер Дэвид. И бандит. Но без тебя я не смогу попасть в Париж. Только не думай, что я буду с тобой вечно. Очень редко жалуются. Мы вместе, что вместе. Пока своим ты мне нужно. Не дольше. Но зачем же себя мучить? Корова не станет львом. Да и к чему ей это? Кому нужна ответственность, забота и тревоги? Вы работаете, едите, спите. Святая простота.